Привет, меня зовут Павел Суслов, я из города Уфы, занимаюсь загородным строительством. Раньше я об инвестировании знал, была информация, я даже пытался торговать фьючерсами на Сбербанк и на индекс РТС. Была такая недоработанная сырая система, сумма была небольшая у меня, где-то 100 тысяч. Я за год ну, где-то потерял процентов 20. После этого решил, что ну, у меня в этом не получается, и от этого отказался. Вот где прошло 5 лет, и я ну, в YouTube-канале увидел ролики Максима Петрова, и меня заинтересовали какие-то его советы, стратегии. Начал смотреть. Ну и вот мне это понравилось. Сомнений не было, когда я увидел, что Максим собирается проводить какой-то еще дополнительный курс. Тем более, стоимость его была для меня ну, такая ну, маленькая, скажем, ну, приятно удивила. Я даже не сомневался, пошел сразу на платный курс. И ну, мне понравилось, я узнал очень многое. Такие фишки, которые... Ну... На самом деле, 90% людей, наверное, не знают. Ну, допустим, даже тоже страхование, имущество и жизни, ну, это... Мало кто этим пользуется. Если только те, кто страхуются и заставляют их банки. Добровольно это очень мало. Мои результаты таковы, что я сформировал портфель, но пока только из акций. И, ну, я думаю, что он, наверное, долгосрочный. Пока в данный момент небольшая просадка есть, там пару процентов. Но я несколько не огорчен, потому что понимаю, что это долгосрочное инвестирование, но не нужно формировать его дальше. Ну, поэтому результаты пока вот такие. А, ну, а совет, кому бы я мог порекомендовать, это, наверное, тем, у кого есть, ну, капитал какой-то накопленный. ну... ну не знаю даже от кокоса, может 500 от миллиона.